Привет, ребята, как дела? Это Джей, я Джей, и сегодня я покажу, как сделать кое-что своими руками. Две недели назад я сделал большое видео, может быть, слишком большое, и теперь вот покороче, о том, как сделать софтбокс меньше, чем за 5 баксов, из того, что у вас уже есть под рукой дома. Все, что вам нужно, это картонная коробка, вот такая, или еще больше, чем больше, тем лучше, честно говоря. Лампочка с патроном и кабелем. Чертежная калька или светофильтр. Кое-что, что, что всегда решает множество проблем на площадке. Клейкая лента. Если вы не знаете, что такое софтбокс, это то, что увеличивает размер источника света и создает более мягкие тени на предметах. Как правило, чем больше источник света, тем мягче свет. Итак, начнем с картонной коробки. Вы видите, у меня белая, такая лучше отражает свет. Я сделал отверстие в задней части, в которое я вставлю патрон. И свет лампы будет отражаться от стенок. Я поставлю сюда фильтры, и это мне даст тот самый яркий, но мягкий свет. Возьмите обувную коробку, или любую другую, которую найдете. Чем больше, тем лучше. Точно. Теперь я вставлю этот патрон в отверстие, и закреплю его вот этой частью. Вот like так. Это не высшая математика, но я все же покажу. Вот ваша коробка, эта штука. Вставляете ее в дыру и... Затем, секунду. Затем накручиваете эту штуку сюда. Не знаю, видно ли вам там. Мне видно. Как только закрутили, ваш софтбокс готов. Теперь я вставлю внутрь лампочку и установлю диффузор. И вот это становится софтбоксом. Все готово. Можете теперь вставить лампочку. Сюда. Вот так просто вы можете сделать собственный софтбокс. С собственной лампочкой. Теперь в самом конце я устанавливаю бумагу для рассеивания света при помощи Это не самое красивое из моих I've поделок, но все, что мне от этого нужно, это мягкий Это концентрирует свет в источнике, который больше лампочки, и все в ажуре. Я сейчас выключу верхний свет, и вы увидите весь эффект от этого. Теперь я и вы меня не видите. Но у меня есть мой софтбокс, я его сейчас включу. Вот, это мой софтбокс. Это неплохо, all, и все просто, и даже nice. симпатично. Спасибо, что смотрите мое видео. Не забудьте кликнуть по кнопке подписаться. И если вам понравилось, можете like, смело uh, поделиться с друзьями. Арни, I'll be, back I'll be back через две недели. Не унывайте, ребята, и всего nice вам. Пока.